Привет, ребят, с вами я неизвестный гений, опять два красных предмета. Здесь должен быть, находиться мега ящик, но я открыл его. И да вот, видите эти скриншоты. Вы наверняка, я вам не покажу скриншоты, а покажу, когда Представь. Раз, два, три! МАКС! Алгу Байрон! Байрон! Гром! Б! Эш или он выпали за одну неделю, за два дня! Посчитаем! Раз, два, три, четыре, пять, шесть бойцов не за два дня выпало. Все, скорее всего, начало начала происходить после того, как я купил за тысячу монет гаджет на Калет. Мне так кажется, что начала происходить. Мне кажется, что Калет обрадовалась и решила мне сделать подарок. Это очень хорошо, тем более на ЭЭШ есть подкачка. Я этим очень доволен не представляете, какая это радость для меня. Это очень хорошо. Если честно, я думал, что все. Я... Не увижу там... 6 предметов или что-то другое. Я надеюсь просто на прокачку, а тут два Я в шоке. Это просто... Я в шоке. Два мифика. Вот они, кстати, эти скриншоты. Я... Он точно показывал. В прошлом ролике. Сначала. Эш? Или он? А сейчас Марс Байрон. Что за везение? Сейчас посмотрим. Где у меня должны шанс